Всем здорово, дорогие друзья! С вами снова Никси и Ультер. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт снова. Ну это прохождение карт Майнкрафт с модами, блоки, блоки. Короче, сегодня мы будем. Так, давай бери в сундучке свой стартовый набор. Почему у тебя по два яблока, у меня по одному? Ну ладно. Сегодня, да. Сегодня я уже сказал, что. Ах да. Ты в Креативе? А извини, извини, извини. Я проверял. Я что-то сам. Доделал, и сейчас. Да, Сергей достал. Сергей достал. А, бери себе опыта. Нажимай на кнопочку. Ты что, еще не видел? Вот на, на кнопочку нажимай, бери себе опыта. Там зачаровывай что-нибудь. Мне без разницы. А, понятно. А? Так, стоп. Так, так. Так, так. Так, так, сейчас все еще возьму опыта. Э, почему тебе выдается опыт? Уйди, почему? Так, подожди. X, X. Как там выдавать опыт, я забыл. Как опыт выдавать себе, я забыл. Просто команда в чате. В... Ну да. Геймароль, пропиши сразу. Так. Да, блин, да что он достает меня так? Отойди. Из-за тебя я не могу себе... Сейчас я проверю, прописал ты геймруль или нет. Стой на месте, стой на месте, козявка. Да, ты прописал геймруль. Напиши здесь спампоинт. Опять тебе выдается. Ну ладно. А, во все мне выдается тоже. Я хочу себе, о, все, скрестил топорик, что-то. Ладно, давай быстрей. А, все, погнали. А, погнали за мной на лифт. Так, давай быстрее, так, сейчас. Погнали. Так, нажимай свой, свой рычаг я нажал свой. Так, ты готов? Сейчас, нажимай свой рычаг. Ты нажал? Да. Ты где? Я вот а я тебя не вижу. А ты здесь? Ты меня видишь? Иди на свою дорожку, он на фиолетовом будешь. Да блин, так Сер напиши Сергею, чтобы он не доставал. Подожди. Окей, okay, все. Давай на счеты три начинаем. Бери топорик, подожди, small point поставь, не забудь. А, на счет три, бери топорик и топориком будем ломать. Насчет три. Раз, два, три, погнали. Так, опа. Ты ч? Понятно, А, понятно, у тебя. А, -а, а, я свалился тоже. Блин. А, Ультер. А ты тоже падаешь? Know. А, все, я запомнился. Типа ко мне. Кор Кор Короче, сейчас, подожди, Сергея, заблокирую, чтобы он больше не звонил мне. А, давай быстрее, как ты, чё? Все, Ты чё делаешь? Иди на свою... Стой, стой, стой, стой, стой. Так, сейчас а а сам чуть не свалился подожди у тик-точка сейчас тоже сейчас заделаю тебе <св> я тут скинуть хотел ладно давай сейчас так я выйду из гемода давай на счет три начнем раз два три погнали так и мне какая-то книжка подожди локи Бук, ты ладно Погнали. Это гоночка, в конце мы будем пвп, боже мне. Выпадает всякая фига тень. Убегай, да. Я же его заблокировала, шка... шкала какая. Не знаю, что сказать. Чё? Ладно, ладно, керка тоже обычно. Ай, помоги, помоги, не, не надо. Помогайте, сам спасусь. Одно хп, одно пол, пол хп. Подожди, подожди, подожди. Пол хп это плохо, это плохо. Так. О, okay. oh, хорошо, хорошо, мой любимый хлебушек, я люблю хлебушек кушать. Подожди, ты меня можешь подождать? А давай в лаву кидать лишние вещи, которые тебе не нужны, которые ты подобрал там. Так, Кирка мне нужна. Кирка. так. Я скидываюсь туда все вещи, сжигаю их. У меня уже загорел шлем, или его выкинул случайно. Не знаю, так, подожди, спампон сейчас пропишу тут-то. Давай, я прописываю, и я пошел проходить паркур. Только я буду проходить его на шифте. Тихо-тихо. А, я провалился, я провалился. Блин. Я, я провалился. Теперь я знаю, где тут и ловушки. Сейчас я яблочко съем и мне будет без разницы. Я пойду просто по лаве. Хотя а знаешь? А? А знаешь, что я делаю? Ух ты, алмазные, алмазики и то все такое. Мо-мо. Ух ты, лук, лук, лук, лук, лук. Класс. Стой, спампоинт. Чекпоинт тут стоит. Давай. А, боже, боже, боже. Ай-яй-яй, ты где? Стой, стой, стой, на месте, плиз. Так, я сейчас пыхнусь, не хочу, я долго и смертью умирать. Мне надо просто уйти туда. А, я там. Что я сделал? Понятно. Там конская броня. Так, давай-ка. А, я пытаюсь каменной киркой сломать алмазный блок. Прикинь. Подожди, подожди, подожди. Вернись обратно. Вернись обратно. Так, мне надо свалить просто. Я там ушел. Мне надо ломать. Так, сундук. Опа, класс, класс, класс. Так, хлебушек, хлебушек. Как они догадываются, что я люблю хлебушка? Ой-ой-ой, а -а -а. ой-ой-ой. Так, ТП ультра. Я не хочу умирать долгой смертью. Не знаю, как всё назвать. Так, молоко надо взять мне. Без ранец. я уже давно снимаю. Ай, ладно, подумаешь? Раскромсал кусочки. Так, так, так, так, так, Ага. У меня есть один лот-блок, но я потом сломаю. Опа, кирка, кирка, лаки, кирка Так. Как вы проходите будем, паркур? Боже. Ладно, я так буду ходить. Так, давай. Так, еще один лаки... Лаки... Этот лаки этот... Так, стоп-пизів мне надо поставить, чтобы не было ничего. Так, знаешь, что? Я забыть, я ладно, ребята, мы потихоньку все заделали, да. И пошли дальше ломать. Ладно, я не хочу снова... Не хочу, чтобы все снова за заделывать Так, я буду аккуратно проходить. А, все равно попался на эту удочку. О, боже. А? Такс, Такс, такс, такс, такс. Я тебе могу дать Лаки Боу. Лаки Лук. Лаки Лук. Чё ты мне кинул? Тортик. Поставил? Где я поставил? Я хочу кушать. А, не, я не хочу кушать. Ну, спасибо. Железный шлем провалился. А, нет. Так, что я к тебе сейчас ТП. Так, стой ты где? А, вот. Будем, будем. Так, сейчас я выкину. А, я хотел выкинуть уже железный шлем, прикинь а, -а, -а! Блин! А, вообще удачно это пыхнулся. Стой, стой, стой, да я, я к себе. А, Давай, ломать. Золото? Давай спасибо спасибо а не надо не надо все ты меня за закидал Зак... закидал закидал ладно давай дальше ломать ух ты ух ты не не не ну в смысле ну, не не совсем так уж что ух ты ну неплохо неплохо боже опять это ты где я тоже нажал рычаг Зачем эти с... о? Ладно, это типа они нам делают то, что пошли туда вниз, будем ла ла ла ла ла Ломать здесь я лаки блоки, я не знаю, зачем они нас давай а в Давай здесь а в конце будет подавай ломай, тоже лаки блоки какие-нибудь. Давай ломать эти все лаки блоки, это хорошо, я люблю ломать лаки блоки. Только если это не кончается плохо. Да, хорошо, хорошо. О, лакибов, Локи лакибов, лакибов. И что? Палочка, палочка, ну я не знаю. У меня стрелы. Нет? А у меня нет... У меня клевый лук, но у меня нет стрел. Я а, ну, дай. Я вообще провалился, я не знаю, как отсюда И теперь вылезти. Хотя, нет, почему же, знаю, у меня есть полублок. Да, классный вылез. Скинь мне блок, скинь мне блок какой-нибудь. А, Помоги мне! А, спасибо, спасибо. а ты что ж со мной такое? Все я вылез наконец. Так, каменная кирка нафиг мне нужна. Ладно, вс, я погнал ломать. а а Ай-яй, ай ей ай, -яй, ай -яй. Я, я попался в ловушку. Так, тебе фиг попался. О, зачарование. Стол, зачарования, ничего, так. Так, здесь фига Давай, беги, свой. А? Да, слушай, мы здесь можем лаки-блоки. Мы можем здесь ломать лаки-блоки просто бесконечно. Чего не надо? Кстати, кстати, ты обещал мне стрел. Да, давай. У меня. Меч, ой, лаки меча, лаки Лука. Лаки, да? У меня есть два, три, три, три, три, три лаки Лука. Лука, лук, мой любимый лук. Двенадцать стрел, ну ладно, я пошел дальше ломать. Ну я не знаю. А, обсидиан, не знаю я знаю, зачем мне обсидиан. <rug> стой, стой, стой, стой на месте, плюс. <rug> дай, давай, давай, <рug> давай, давай. Ох, ты щедрый, чувак, Щ... щедрый, щедрый. Офига тебе, я его подобрал. Дай-ка я это сломаю, дай-ка я. Так, э, опять эта фигня. Мы что будем эндер -порт... <ргут> <ргут> <рug> <рug> <рug> Портал, что ли, строить? Мы обратно вернулись, или что? О, сундук... Э Нет, ничего интересного. Брыси чудо летучая мышь. О, боже. О, боже, боже, боже. Зачем я это сделал? Зачем я это понял? Нет, нет, нет, нет, нет. Нет, не надо мне. Вкидывай нахуй. Оно нам не нужно. А, тень тинь тинь тинь тинь тинь тинь Бамбадол! о, стрик какой модный! Стрый. Опа! На железные ботиночки мои старые, старые ботиночки! Не знаю, чем они лучше. Какой?! Молодец! У меня алмазный! Такс... А у тебя есть Тебя, на тебе на тебе на тебе иди иди ко мне иди ко мне на на эти сюда беги о у меня уже без твоих без... я взял стрелы блин у меня двадцать восемь стрел так ох ты ух ты ух ты ух ты хорошо хорошо а, -а, а не не не крип шипелка шипелка шипелка что что она шипеть хотела на меня ты понял? Она на меня шипить хотела. Так, железный блок. У тебя есть дерево? А дерево есть? <звы> не подумай строго, то что я хочу скрафтить деревянную кирку, она мне совсем не нужна. А, какой крипер? Шипелка, которая? А, мне не вижу никакого крипера. Это обычный слайм. Ты чего? Нет, я не видел никакого крипера. О, тп, тп, тп, тп, ко мне друг, друг, друг, тп. Здорово. Все, давай дальше проходить. Я на свою сторонку пошел. Боже с вами. Фу, я на твоей стороне. Так, Тогда я на свою вернусь. Туда, туда, туда. Давай, давай. Так, сейчас я спампоинт сразу поставлю, не хочу я. Я буду просто себя килить. А, как я раньше догадался, мы же могли себе кильнуть. Стой, я не хочу... Я... Можно я к тебе? Я не хочу подбирать это говно, которое у меня <coughs>, на моей стороне. Я об оббегу его. Окей. Okay. А, нас просто перебросил в мир всякой фигни. А, мир локи блоков а, э, в мир лаки-блоков мы потом с тобой как-нибудь сходим, но не сегодня, пожалуй. <связывая> лаки-хелмет, но я не знаю, лаки-хелмет, мне вроде нравится мой железный шлем. А, так, лука, это нормально. Так, о, еще один лаки-бу. Так, слушай, мне как-то подозрительно становится вообще нажимать на эти... Не, здесь ничего подозрительного здесь реально. А, куда мои алмазики? <связывая> чё, чё, чё, чё? О-о-о, да-да-да-да. У меня знаешь, сколько алмазиков? А, молодец. знаешь, сколько у меня алмазиков? А? Ох ты, стрелы, стрелы. И как что мне делать? Эм, не понимаю. Понятно. Смотри, здесь читерство. Смотри, здесь надо попасть в кнопку, да? Слышишь? Смотри, здесь надо попасть в кнопку, да? Вообще классно, мы, мы читеры, да? Опа, опа, -мо, -мо. А я не, а помо. Не, не, что такое, что такое, что такое? Не, не, не. Ай, яй яй пьюзифул, пьюзифул. Так, стаемся, сет помоги мне сломай. Я не хочу умирать. Так, у меня же есть лаки. О, все. Так. Так. Я тебя подтолкнул к себе. У меня давно были алмазы. Почему я я не перестаю гореть? Мне надо попить молока, наверное. А, не-не-не-не, это про молоко, это я зря. А, не-не-не, не надо мне молоко. Я не ти. Ой, ой ой ой ой ой Тихо, тихо, тихо. Гигант здесь гигант. А, мы его закосили? Здесь опять еще одна. А! Ты что? За себя я отомстил. Я отомстил за себя. Ладно, все, хватит. Так, здесь эмеральдовый блок. Я с трудом и отвагой. Я нажал на рычаг, и ничего не произошло. У меня поставился спампоинт. Слушай, а что здесь? Что это за плита? Хочешь стать? Хочешь, стать или я не вставаю на плиту? Встань? Если что, ко мне отпыхнешься. Сейчас <мас> с тобой. А <мас> <мас> стой, стой, стой. стой, стой прикинь, сейчас. Смотри, что сделаю. Опа, опа. Меня. А, не, нифига. <мас> сейчас скину, подожди. Скину лишние вещи. А, ладно. О, палочка, палочка, палочка, иди не палочка. О, опять лук и. Печку. Что в печку? В печку? В певце. В певце. А Пвп? А, это пвп? Ты что, шутишь? <связано> Подожди, давай зачаримся. Давай зачаримся. <связано> Яблочко? Что? Ты что? Это что? В смысле, это единственный сундук? И ты мне не оставил яблок? Давай, давай, давай. А что за яблоки были? А, мне их дофига не надо. Забери. Так, сейчас. Давай зачариваться. Так, я не знаю, что мне зачарить. Алёна. Ага, понятно. Так. М так. -с. Ой, куда я положу? А? Так, такс, такс, такс, такс, такс, так, так, так, так, так, так, так. Стой. Еще идея. Ты уже затерился? Ты бронь затерился? Как ты посмел? Без меня затерить бронь. Я тоже хочу затерить свою бронь. Так. А, я на третий уровень. Ну ладно, нормально. Третий уровень. Четвертый. Ч ⁇ Ты где? Спам-пойнт. Так, п. Ультер. Ты что, здесь? Я? Рядом со мной. А, ты где? Не меня к себе. Ну, строй чё? А почему ты невидимый? А, все, ты невидимка! Эй! эй Стой! Начнем. Да подожди! Всё, ты меня разозлил! А у тебя шипы! Как ты посмел? Ай, стой, стой, стой, застрел. подожди, я застрял, стой, я застрял, ты меня подождать не мог, ты меня подождать не мог, как ты посмел, как ты посмел, как ты посмел, ты не мог меня подождать, ты меня не мог подождать, у тебя, хп? У, тебя у меня все, стой, стой, стой. Не -не -не, -не. стой, не, не, не, стой, не, не, не, стой, не бей, не бей, знаешь, что надо сделать? Выкидывай яблоки, так не слишком честно. Ну да, блин, да ты достался с этими зельками. Один бронь. А, ну ладно, ч. Выкидывай яблоки, золотые, я без золотых яблок. Чё ты врешь? Ты врешь. Ты врешь. Ты золотыми яблоками был. Я же вижу, у тебя еще эффекты остались. Что? А я спрятался, Ай! Ай. <сёк> Ай че меня бьешь? А ты че меня? Ты че такой борзый, да? А? Т а? Я, бьёвок, <сёк> я без яблок. А, не бей, не бей, не бей, не бей, как я буду без яблок? Ой, без яблок. Причем чё, при яблоки? Я не понимаю. Я заболтался. Это ПВП, друг. Это что? Ты что нагло вообще? А, я тебя загасил, понятно. ай У меня мало ХП, у меня мало ХП, ты что издеваешься? Ладно, все, я выкидываю яблоки напрочь все я выкинул даже можно взглянуть в дырку да что ты а потанцую потанцую ты что а? ты что такой борзый да ой я свой меч выкинул алмазный. че ты а че че ты Баешься. Ч ⁇ нарываешься? А это что? А, мне хп мало, у меня мало хп. Опа, опа, привет, привет. Ты где, я тебя не вижу? Ты чё? А, ты меня залагал просто. Опа, опа. Ааа, нет, нет, нет, Не, не, не не подходи ко мне, нет, Не подходи ко мне! нет, нет, Ты не нет, нет, нет, понял? Ай, не, не, не не, нет, нет, нет, нет Теперь я знаю, что я выиграл. Опа, опа, опа. Ты что? Ты что? Как ты посмел? Ты как посмел? Ох ты, сколько ты... Черный. Эй. Эй. Ты зачем меня убил? Ага. Ты-ты-ты чё такое, а Ты-ты-ты нет, нельзя, <связать> нельзя. Ой-ой-ой, я что то Да, да, да, да. ну ты сам нарвался, всё. <связать> <связать> чё? А ты чё? А ты чё такой, борза? <связать> А, oh. угу. Uh -huh. <laughs> я не ничейдер. Знаешь, что я сейчас сделаю? Знаешь, что я сейчас сделаю? Я буду тебя больно бить. Знаешь как? Угадай как? Окей, okay, сейчас подожди мне, Майзлга. Что такое? У тебя... Ты сейчас еще играешь на карте? Да. Окей, а -а -а -а -а -а -а. okay, потом. Угу. Ты с кем отключил микро как это справедливо наверное был, так сейчас пока он видит сила откидывание грязная стрела бесконечность к тому же Давай все, пора. Алло, Алло я тут-то? А? Ну потом, не сейчас, у меня сейчас вообще нету. А ты всё? Не делаешь, а? Нет. <плодисменты> Ладно, все, я впрочем, я боюсь тебя, как огня. А? Уйди не бей. Нет, нет, нет. что такое наглое а нет я тебя хочу убить С... ты же знаешь как моду устанавливать теперь а ну в смысле вот э, вообще то их надо в качать в интернете и также перекидывать эту папку. Если будет вылетать Майнкрафт, значит это из-за какого-то мода. Ну, потому что у тебя на моды все правильно установлены. Ну да. Но не сейчас, давай мне скоро вылазить. Давай закончим видео. Ой, да зачем я здесь поставил спам ты знаешь, зачем я здесь поставил? Stand point? Нет. Я тоже не знаю. Я хочу сейчас выбраться отсюда. Что, не-не-не-не. У меня еще одно есть. Стой. Где это? Смарт-мувинг? Нет. Эм. Ну, ты сам можешь скачать. Нет. Знаешь, что я сейчас хочу сделать? Нет. Угадай. Догадайся, что я хочу сделать. Нет. Пошли. Ломать лаки плоки Ну, сначала давай попрощаемся. Эй, иди сюда. Ну, впрочем, друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. впрочем, всем удачи и всем пока. А, что? Что я делаю с собой? Я себя убиваю, я себя убиваю. Ай-яй-яй, больно так мне. Да, все. короче, всем пока.